I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем. Трешечок на этом аккаунте, на котором вы видели роллинг. Я вытащил, точнее, забрал здесь карту топовую донатную посмотрим что же оттуда выпадет и также он попросил а, посмотреть ему о героя что и как по талантикам кстати фига себе можно было здесь забирать что я не посмотрел обалденные плюхи и божества ну а вдруг божество выпадет хрен его знает так мы еще не все забрали Я почекаю что тут по акциям интересного есть нифига нету так сукей в итоге мы потратили 140 к это дофига и вытащили в принципе не особо таки много героев ну достали недостающих а мастера мы так и не словили как не печально но мастера мы не вытащили. Это, блядь, это просто русский сервер. Самоцветы сливаются в никуда. А, такс. Окей, с этим мы разобрались. Поехали посмотрим, что у него делается по героям. Я ему забрал розу. А розочка у него уже есть, отлично. Теперь можно смело качать аккаунт. Так -с. Командорку однозначно в топ. Лиди Лео. Не знаю, это первая не первая, не буду ее качать. Фобушку тоже мы вытащили нормально. Фобушек. Сейчас с вами посмотрим, что у него делается по чарам, поэтому и откроем карты, которые тоже повытаскивали. Так, валька Шаня. Косма. Первого лавела. Я думаю, он единственный или нет. Наверное, нет. И здесь есть уже космо такс смотрим, что у него по талантам делается. Дерево. Ну, у него уже тоже проблем с талантами не должно быть. Все-таки 400 коробок. Как-никак. Это толковое, это должно выпасть. Так, у Тикаха. Хороший когда-то был талантик. Блин, к сожалению, у нас тут Махатма нету. Закинем сюда. Сырушка нафиг не нужна. А, милость борца. Для архидемона пока временно поставим на стрелка. Изворот. Вот иковка у него есть. Так, да, конечно, интересно, что тут у него по героям вообще делается. <смех> был четвертый ворот стал пятым ну это из ворот это реально фигня так замедление нафиг не надо самоуничтожение нафиг не надо ты ужка. что-то вообще печально падает честно скажу не знаю кто ролил у себя таланты напишите как вам после новые таланты падают я смотрю что-то вообще печаль полная так, живо отлично. Живо у нас идет на триантика. Стойкость. Сразу же летит. На фрейку. Просвет. Просвет. В принципе, можно зафигачить Розе. Еще одна оживо. Жох отлично. Ищем его Ронина. Конечно, тут как-то так героев разброс. Вот очень плохо всегда, но ну, непривычно на чужом аккаунте. Ты не знаешь порядок героев, где кто есть, привык уже к своим аккаунтам. Плюс-минус. Знаешь, что, где у кого. А, так, Берс. Берс на сегодня не особо актуален, как по мне, он даже бесполезен. Со. Отлично. На побушку. Орка. Еще один ожог. оу майк Ремочка пошла. жалко нету скина, но, в принципе. 20 косиних кристаллов. Что, у него нету синих кристаллов да ладно не поверю конечно же есть мы с сундуков вытащили такс так вот ребятушки делается все конечно к сожалению нету оккультистов. так скин я однозначно забираю на космо почему для того чтобы у космо был была возможность Поговор нафиг не нужен. Я нафиг не нужен. Это можно дупом там ставить, разбросы там все такое. Но нафиг не надо. Так, еще одна живо. Седушку. Блин, конечно, жестко. Ярость Небес, Бастион, Бастион, Бастион, Бастион. Так, смотрим Анубиса, понятно все, отлично, Огненко. Баст вкачанный, выражай, сувенинка. Отлично. Пранк. Так, еще одно утекание. Жалко, нету. Здесь тоже скина. Землеройка, сварен. Железка. Ну, хоть что-то для Архидемона будет. Более-менее. Блин, что-то живы. Вообще Огненки не падают. Вот сразу, пожалуйста, Валя, Огненка. Здесь скина нету. Печально. Надо скины на героев. Потому что очень много потратится. Кстати, можно на розу сразу же цеплять. Скин у него есть. Так, роза. Так, отлично, роза у нас готова. Поехали. Еще 15 коробочек откроем и пойдем посмотрим, что у него по чарам. А потом я уже скину алтарь. Время будешь выставлять, потому что это целый час просижу. Десятая водушка. Не это жестко. Блин, на бигфутика тоже надо логминку. А, такс, такс, такс, такс, такс, такс. Пактик. Ну, с бастом мне больше нравится. Пакт это такое. Дело, конечно, классное, но сливное очень особо раскидываться пактам героях честно скажу не стоит можно на сердце редкую закинуть подашку поставить так душик есть ох войны можно в арке поставить так утекание и пока мешаник, корка блин окенька просто тупо не падает вот отлично так ищем рино с этим тут в принципе сойдет Да, урнинку и надо еще одну кунарина вытащить так оживо. <свистит> <свистит> <свистит> Ну понятно будет лучше чем бег ожива тоже много не надо Ремочка уходит у нас сразу же автоматом на атланта железка кстати. Ой, блин, у по-моему. А, все правильно. У него нету иммунитета. Что-то я втыканул. Ну, драйк, конечно, жесткий. Десятая водушка это. Это эпик. так папашка ну можно в принципе как вариант поставить командорки господашка вариант э -э, попробовать пофармить отлично еще одна римочка э -э, подземки потом поменять ремку можно в принципе на дерево как вариант чтобы но ну, я наверное лучше поставлю не на дерево поставим на седушку Будет получше вариант. Так, перс. Милость. О, нафиг не надо. ожог Тоже нафиг не надо. Пальс. Это такая тема, которая честно не особо работает всегда ну смотря какой аккаунт на таком аккаунте возможно будет и работать закинем сюда для максималки так ремка одна уходит однозначно на вальку пастик фантастик так ну в общем вот так вот более-менее пораставлял по талантам потом напишешь мне посмотришь видос напишешь мне я скину стрит скрины дополнительно по своим героям что кому ставить, если что Спрашивай, поехали посмотрим еще чаровой, отлично, ну сюда вот можно земберойки поставить, но его надо прокачать изначально потом поставим пока по башечке, еще одна сразу же ремочка и можно конечно присобачить на дерево можно и нужно по большому счету, потому что тут остальные герои такие а, купидон Здрасте. Поехали, посмотрим, что у нас по чарам творится. Просил чара посмотреть. Сейчас я, давайте сделаю по-другому. Я сейчас посмотрю, какие чары у него прокачаны, расскажу, что можно поставить, а ты уже будешь выбивать и сюда без разницы какую ты ребята не будешь использовать сюда неплохо подходит СС СС это священный суд тоже ССК священный суд сюда на домах либо при отвлечении лечения это пенек, зелененький такой для отхила ну либо если на урон ста решишь что супер силу сюда без разницы что сюда ССК однозначно для вылечения отхила сюда чарка на урон можно, если подашку поставишь, либо ту же самую эсэску, сюда эсэску, сску надо ставить, сюда тоже по возможности обряд лечения поставить сс для стрелка пиромага, для архидемона, нубису на домах суперсила, либо победный малышник, то же самое, что и нубису без разницы какая, сюда пиромага ставишь, сюда без разницы, мной будешь использовать как вспомогательного героя все равно сюда пиромага если на Архидемона без разницы сюда ссс сюда для дамага чтобы быстрее здание добивать либо ссс если на даф без разницы какая чар -ка. ссс такая как стоит пиромах без разницы без разницы без разницы без разницы без разницы не актуален уже ссс по возможности без разницы сюда пиромах либо свещен... Ой, либо суперсила. Если будет пятая суперсила, однозначно ты... Все равно, все равно. Вот и все. В общем, я тебе рассказал по чарам, что непонятно будет. Спрашивай. Ну, а мы поехали к самому главному, наверное, Трешаку. Ребят, подкрываем карты. Посмотрим, что же у нас упа... упадет, либо упало. Это все у него есть. Кстати, вытащили еще Фрейку. Она редкая. Блять, ну это будет, конечно, смешно, если здесь будет дуэлянт. Ебой. Ну ч ⁇ поздравляю. У тебя есть очень крутой герой. Бардик. Огонь. Ну а вы прожали по лайку. Вытащили мы недостающего героя. Действительно, герой хорош. Интересный. Что я могу сказать? Без донаты тоже могут получить его героя. В общем, по его прокачке на канале у меня есть видосы, что непонятно будет. Спрашивай. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на ролинге. Всем удачи, всем пока.